Я сюда приехал в отвратительном состоянии. То есть, когда я сюда ехал, я был на дне своей жизни. У меня никогда так херово не было. С первого дня мое состояние градуально изменилось, кратно. Я, я удивлен. На самом деле, я не ожидал. Это во много раз превозошло все мои ожидания. Я абсолютно удивлен. Это жизнеопределяющее событие для меня. И я, конечно, хочу продолжать. И Мне все мало. И я хочу все больше и больше. Это невероятно. Спасибо вам большое.